Снова от меня ветер злых перемен Тебя уносит, не оставив мне даже тени в взамен И он не спросит Может быть, хочу улететь я с тобой За синей мечтой. Позови меня с собой. Я приду сквозь злые ночи я отправлю. Искала тебя сквозь года В толпе прохожих думала Ты будешь со мной навсегда Но ты уходишь И теперь ты в толпе не узнаешь меня Только как прежде любя Я отпускаю тебя Зови меня с собой Я приду сквозь